Всем доброе утро друзья, я пришла с Андреем а, хозяйство покормить, Андрей доит уже Мяшку. Где то как у галерины не стоит Кушает очистки, зерно надо будет дать, а полетели полетели гуси наши такие радостные на улицу вышли бегат сейчас вам зерно дадим а вон зерно валяется, еще не клюют офигеть смотри что там а вон гуси-то клюют курицы боятся да да да да да да а это ячмень а это Ячмень, вот они, клюют. Там пшеница? Горожи, да? Андрей вчера с Давидом ездили за зерном, но здесь не будет видно вам. Получки есть, ячмени и пшеница там. Еще, говорит, надо будет взять. К зиме подготовиться конкретно надо. О, Бяша. Дикарь там стучит уже. Чего сегодня балерина? Ножку не поднимаешь. Обычно а, под. Да. А, вот. Потом в тарелку лезет. Да? Он подняла ногу свою. Балерина. Пойду я пшеницу вытащу. Зернышко. Так, а вот это у нас пшеница. Четыре мешка. Курочкам хватит на зиму. Курочком, гусяткам Еще все равно надо будет кашами будем кормить и зерном зерно какое хорошее О, хорошо, хорошо так побольше там веерку ковщик там где-то наверное ковщика зашла Ну Может еще пару мешочков можно взять. Андрею говорит лишние 25 килограмм ячменя кинули. Так что бонус ему 25 килограмм по мешка. О, не надо давать сейчас, Андрей. Говорит, не давать. Это Андрей у кого плитку ложит, шкаф, короче, она дала. Он хотел выкинуть, я говорю, этот шкаф не выкидывай. Под моей ленты я как раз такой шкаф хотела. Они будут закрыты ленты и в пыль не будет садиться. Не такой большой, не такой широкий. Как раз мы уже место нашли. Но ему пока некогда, пока стоит здесь. Потом приедет, придет освободится, то есть от работы. И мне все это красоту повесит. И я все сложу сюда. Красиво и аккуратно. Васька кушает. Иди, Бяш, иди гуляй. Гуляй, гуляй. А, точно Картошку нашел Ага, картошку В ведре то вкуснее, наверное, думают Я занесу ведрят Этот чеснок у нас на посадку пойдет И на еду Посадка как раз средний, небольшой. Самый тыдый, да, самый самолет будет. Ну, может, чуть-чуть еще на продажу останется. Не знаю. Не знаю. Пока не поса, пока не посажу, продавать не буду. Еще одну женщине обещала, надо будет ей отнести, завести на 500 рублей. Вон, давай курицам, сейчас гуси выгонят их, сами поедят, потом только курицам, да, так курицам надо отдельно. Цип-цип-цип-цип-цип, идите сюда, я дам здесь вам. Так гуси не дают им кушать, смотрите ка Типа, типа, типа, типа, толза толза толза они думают, на улице им доехал. Давай, давай, идите! Ну, гуси вам все равно не дадут. Давай! Бегом кушать! Шт, шт. Домой! Домой! Вперед! Там зерно вам насыпало! Давай! Идите! Ой, ну какие глупые! Без веника не поймут! Да вас ты не загоняй! Идите! Вот, она пошла! Пример дала. Давай вон вам ключи. Все, забегают. Давай, давай. Вот, все, пошли. Знают теперь. Коза за ним пишет. Коза за тобой бежит, да? Все. Все, а он это, куром сюда закинула. Это Не дает, не подпускают, Пускай здесь сухо, сухо едят. Сейчас яйца еще посмотрю. Пончики готовлю. Вот как раз на видео собралась снимать. Такие пончики с творогом. Это... Я куде, а то масло здесь горячее, осторожно. Какие пончики? Такие пончики с творогом? Жарю. Вот такие пончики. Приготовила вот э, из творога. У меня творог лежал. Ну, думаю, надо сделать что-то вкусненькое. Ребятишкам сегодня в воскресенье. И придумала... Настряпаю-ка я сегодня пончиков и затушу картошку в духовочке. Затушила. И вот сейчас быстренько замесила. И сейчас быстренько нажарю я их. И на сегодня, как говорится, дети у меня накормлены. Вот. Затем собираюсь кабачковую курицу сделать, если получится. Вот сразу, смотрите, сразу уложим сюда. Они пока у меня жарятся, потом потихонечку поднимутся. Все сразу прожаривается, очень не надо ни ложкой мешать ничего абсолютно. Вот как они хорошо кипят, аж бурлит там все. Такие вкусненькие получаются. Я там вижу, где пусто... пустое место туда закидываю все меня помню и оно поднимается вот потихонечку вы видите вот оно как прожаривается оно поднимается э, наверх давайте покажу вам картошечку картошку покажу которую потушила э, в духовочке вначале я прожарила э, мясо лук морковь затем накрышила картошку и в духовку Половину утятницы воды набрала, налила, посолила, поперчила, как обычно, а лаврушку закинула. Ну вот, такая картошка получилась. Пахнет. Шикарный, вкусный запах. Картошку мой дюдом, вы знаете. Здесь у меня масло, это на салаты. А здесь уксус тоже 9% на салат. Это остаток поросенку. Так, надо будет показать вам, наверное, друзья, да, как там. Как прожарилась она. О, шикарно прожарилась. Ну вот, друзья, я нажарила творожных а, пончиков или шариков, как лучше называть. Ага, девчонки у меня кушают картошечку. Картошка как получилась, как с печки, очень вкусно получилось. Короче, очень быстро, в течение 30 минут я быстро намесила, быстро сделала такие шарики и нажарила, как вы видите. К вечеру у нас на э, целый день сегодня чаем пить есть. Шарики вкусные? Ой, дядя, вкусные? Галяки, Подожди, девочки, я лучше вкусные заберу. шарики? Динара, ну, вкусные? А -а -а -а. Да, Они занят. Ай, как вкусно! Да, говорят. Вот, видишь, в телефоне даже маме говорят. Ай, как вкусно! Да. Ладно, девочки, приятного аппетита вот, смотри, для одного аппетита вам. Спасибо. Все, Дарину я пойду, спать укладываю. Потом мыться, завтра фотографироваться будете в садике.